Эскалоп – идеальное решение для мясного блюда с любым гарниром, нежное и сочное мясо внутри, но хрустящая корочка снаружи, с удовольствием расскажу, как приготовить эскалоп в домашних условиях. Мясные горячие блюда я очень люблю, это очень удачный рецепт, так как кусочки мяса порционные, их удобно греть, есть и рассчитывать, все ли гости у вас останутся сытыми. Рекомендую приготовить эскалопы по моему рецепту, я уверена что такое горячее блюдо придется вам по вкусу. Досмотри видео, и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте эскалопы, удалите кожу и сухожилие от курицы, поместите филе курицы между двух кусков пергамента и раскатайте скалкой до тех пор, пока курица не станет в 1 см толщиной. Хлеб подсушите в духовке и комбайном измельчите в крошку. Эскалопы приправьте солью и перцем, кулинарной кистью намажьте курицу горчицей и присыпьте травами. Окуните курицу с обеих сторон в яйцо. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. После чего окуните эскалопы в сухари. Обжаривайте мясо на разогретой с маслом сковороде с обеих сторон до золотистой корочки. Обжаренные эскалопы достаньте со сковороды и поместите на бумажные салфетки для того, чтобы впитался лишний жир. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Такие продукты будут нужны. Куриное филе, полтора килограмма. Буханка хлеба, одна штука. Горчица, 1 столовая ложка. Пряные травы, 1 чайная ложка. Яйца куриные, две штуки. Масло растительное. 2 столовые ложки. Количество порций 5-6. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Всем добра, заходите еще.